Россия скрывает тактические номера боевой техники, в польской прессе о прибытии бронемашин ВС РФ в Белоруссию Минобороны Беларуси опубликовала фотографии российских боевых машин, которые прибывают в страну железнодорожным транспортом в связи с предстоящими учениями «Союзная решимость-2022». На них на фото, изображены различные типы бронетехники с закрашенной тактической маркировкой, что затрудняет идентификацию их принадлежности к конкретным воинским подразделениям. На это обратили внимание в польском издании «Алтер». Россия скрывает тактические номера боевой техники. Как указывается по данным наблюдателей, в Белоруссию уже переброшено не менее 11 батальонных тактических групп, а также две артиллерийские, ракетная и инженерная бригада и бригада спецназа. Согласно официальному заявлению, эти войска примут участие в учениях по проверке обороноспособности союзного государства России и Белоруссии. Они начнутся 10 февраля. Как сообщается, с 16 по 21 января 2022 года было зафиксировано более 33 железнодорожных эшелонов. Всего ожидается прибытие 200 составов, каждый из которых в среднем состоит из 50 вагонов. Таким образом, как отмечают обозреватели, 200 эшелонов в состоянии доставить группировку войск, равнозначную 10 и более бригадам. Маскировка тактических номеров может свидетельствовать о том, что переброска таких крупных сил является подготовкой ко вторжению на Украину. Аналогичные меры российские военные предпринимали в 2014 году в ходе операции по присоединению Крыма и поддержке повстанцев на Донбассе, указывается в польской прессе. При этом в польской прессе почему-то ничего не пишут о том, что маскировка является частью практически любых учений, в том числе учений войск НАТО. Те же американские подразделения неоднократно использовали технику с подменными обозначениями принадлежности конкретными формированием после ее перемещения в Европу. Если руководствоваться логикой польского обозревателя, то США таким образом тоже готовились, готовятся к вторжению. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.